Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Радагаст и вы попали на канал о деньгах. Ну ладно, о ролевых играх на самом деле, но последние две недели нас заботили именно деньги. Две недели назад был выпуск о том, что деньги не нужны, с попыткой увидеть, что же такое нам дают деньги именно в ролевом плане. И итогом было, что настолько мало, что может и вообще без них лучше. Неделю назад было о том, что если денег нет не только на уровне Игромеханики, но и на уровне сеттинга, то есть в терминологии геймдизайна, они не связаны с формальными элементами, но отсутствует также их и связь с драматическими элементами. То в таком случае, как может выглядеть вообще экономика в таком вот э, сеттинге, в, таком, в рамках такой игры? Сегодня мы попробуем поставить вопрос следующим образом. Если все-таки вводить деньги как игровой элемент в том или ином виде, то как это делать грамотно и что нам для этого нужно? Вместо того, чтобы просто разложить здесь образцы для вас именно механических подходов, я подумал, что веселее будет, если мы возьмемся за это именно как как игродельческое упражнение. И попробуем подобраться к правильной, к идеальной разгадке. Точнее, каждый из нас сможет найти свою идеальную, правильную разгадку. Ну, а я вам немного помогу. Для этого мы будем использовать, конечно же, линзы. Книжку по ним я уже как-то советовал, хотя сейчас я буду следовать ей не дословно, а выборочно. То есть некоторые вещи пропускать, на некоторых наоборот останавливаться подробнее, потому что, ну как бы вообще всеми книгами по дизайну следует пользоваться именно так, не только по геймдиза. Линза первая, которая нам нужна, это линза эмоций. Какие эмоции вы Хотите вызывать в игроках, в данном случае деньгами. То есть здесь на первый план выходит эстетическая составляющая. Если персонажи, там, скажем, богачи расплачивающиеся тут и там с золотыми монетами, то и эмоции в игроках, в настоящих игроках, не в персонажах, это будет вызывать соответствующие. Эту эстетическую составляющую можно выразить и механически. Скажем, если вы хотите, чтобы игроки испытывали эмоции, связанные с безнаказанными тратами больших сумм, ну так дайте им эти большие суммы тратить без микроменеджмента. Или наоборот, если вы хотите дать им ощутить все тяготы финансового мира, то пусть считают все до последнейшей копейки, а то и вообще там в местных валютах и э, пересчитывают постоянно. Кстати, о местных валютах. Если хочется усилить аспект исследования большого и загадочного мира, то местные экзотические валюты вам, конечно же, в помощь. Это может быть как постоянный элемент, так и разовая акция, когда партия, скажем, постоянно приключается в какой-то одной местности, а потом вот внезапно попадает в чужой, в неизвестный им мир. Возможно, там платят не монетами из кошелька, а э, украшениями, которые снимают с шеи. Или сушеной рыбой расплачиваются, или ракушками, или монетами из бивня в Что угодно. И я, как вы помните по первому выпуску э, про деньги, за именно разовость такую. Чем э, больше, чем за, э, за постоянный аспект. Линза вторая. Линза неожиданности. Что... В деньгах, в их внешнем виде, в количестве, подсчете или еще чем удивит игроков. Что может помочь им удивляться или удивлять друг друга? Скажем, ради того, чтобы боевка в подземельях и драконах не была заранее полностью просчитываема и прогнозируема, в нее введен не только счетчик хитов который начинается с какого-то максимального значения и потом просто э, спускается э, вниз и там на нуле или на еще каком-то э, финальном значении э, что-то такое происходит необратимо. Но кроме этого есть еще э, нанесение ему урона с помощью случайных величин. То есть хиты снимаются не по одному или там по дюжине, а скажем по 2d6. То есть может и 2 выпасть, может и 12 выпасть. Разница весьма существенна в системе фейт скажем деньги моделируются ну таким вот счетчиком на вроде хитового, но неожиданности авторы при этом не хотели не хотели поэтому счетчик снижается всегда ровно на одно деление если богатство может помочь какую-то проблему убрать мы ставим одну одну точечку один крестик там, там и это может быть что угодно, там, подкупить кого-то, шикануть, э, закатить пир э, и так далее. Э, то есть мы не, не занимаемся тем, что считаем, сколько там конкретно вот монеток потрачено на каждую такую штуку, но вот каждый раз, как богатство у нас сыграло, оно э, помогло нам что-то такое сделать, убирается только один э, пункт. И это позволяет, э, позволяет немножко лучше прогнозировать. Линза любопытства у нас следующая. Значит, какие цели игра ставит игрокам и какие цели себе могут ставить игроки в зависимости от игры? Нет денег, вообще нет никаких целей с ними связанных. Если персонаж начинает с самых низов и считает каждую копейку, а потом потихоньку, потихоньку поднимается и даже готов всех там в своем любимом кабаке угостить кубком пенного дворовского просто потому, что это стоит всего один золотой, а у него теперь этих золотых э, полно, то это дает возможность игрокам задуматься. Кто-то подумает и мимо пройдет и все, а кто-то вдруг скажет, что хочет, ну раз уже есть какие-то финансы, хочет открыть свой кабак. Или хочет ходить в тот же, но пиво делать самому и продавать его потом повсюду. Или еще там что-то. Главный момент со стороны геймдизайна здесь в том, что если вы заранее задумаетесь на эту тему, то такие цели не застанут вас потом врасплох. И вы либо заранее сочтете их важными и хорошими, и подготовите то, для чего это надо, либо не сочтете, и тогда какими-то шагами в другую сторону попробуете отвлечь игроков. Вот то, что я раньше рассказывал о смешении экономики обычной, с покупкой там, вот, мешка картошки и, э, или бутылки выпивки, и экономики геройской, оцифровывающей волшебные вещи, расходники и так далее. И э, в этом смешении получается, что либо можно купить мешок там, овса, засадить им несколько гектаров земли, смолоть урожай на мельнице, продать муку тоннами и купить себе сразу ковер-самолет, меч-кладенец и шапку-невидимку, безо всяких там дурацких каких-то спусков в подземелье. Либо наоборот тогда, э, можно полгода клепать зелье лечения, от ворота круглосуточно, а потом распродать их и купить себе золотой дилижанс, э, замок на 200 комнат и герцогский титул к нему. Вот эти вот все последствия, они видны сквозь линзу любопытства, именно потому что они нежелательны. И именно поэтому в новых версиях, правил и драконов, от такой смешанной экономики люди ушли. Ну, дизайнеры. То есть э, до того еще, как они ушли, они пытались там как-то затормозить это квестовостью, тратой опыта или много чем еще. Ну вот сейчас э, поделили это со всем. Дальше у нас идет линза решения проблем. Какие задачи ставятся наличием денег или устраняются их тратой? То есть недаром в довольно активном обсуждении прошлых двух выпусков, особенно первого, который там «Деньги не нужны», многие вспоминали хорошие моменты со своих игр, когда они там дали кому-то на лапу, или наняли команду помощников, или заплатили существенную сумму за проезд, или еще что-то такое. Вот это то, что мы видим сквозь линзу решения проблем. В сеттингах вроде «Звездного пути» денег нет. Именно в этом смысле. То есть сюжет не содержит никогда таких проблем, с которыми можно или нужно было бы разбираться деньгами. В любых играх про зачистку подземелья у нас происходит наоборот. Почти все проблемы решаются, ну, ну если не деньгами, то э, вещами. Там, факелами, инструментами, провизией, оружием вещами, которые нужно готовить или покупать в одном месте, а использовать в другом. Поэтому такие игры обязательно включают не только валюту, но и там несколько страниц с мел мелким почерком с таблицами о том, сколько там стоит лопата, сколько стоит фляжка с маслом и так далее. Все очень и очень подробно. Дальше у нас идет линза базовой четверки. Значит, Базовая четверка это... Механика, сюжет, эстетика и технологии. Сейчас поясню. Значит, линза это заставляет нас задуматься о том, находятся ли вот эти четыре элемента в гармонии и в балансе. Не выпирает ли что-то слишком сильно и не провисает ли. Значит, для настольной ролевой игры механика... Это правило, то есть просто вот правила, которые записаны в э, книжках. Если происходит такая-то ситуация, мы кидаем до 20, в таком-то случае мы кидаем э, то, добавляем там еще чего-то. Вот это вот механика. Сюжет – это уже то, какие события происходят за игровым столом. И, в смысле, что это не про то, что записано у вас там в блокнотике или в официальной книжке или еще что-то. Это то, что происходит за столом. И эстетика это тоже понятно там стиль жанр антураж декорации краски вот это вот все а технология это э, дайсы карточки как минимум э, миниатюрки но если вы играете по интернету то э, то у вас возможно в ходу еще там какие-то программы поддержки и если одна из них удобным для вас способом считает деньги их трату до последней копеечки то может микроменеджмент, в общем-то, не так уж и больно у вас получается. И микроменеджмент сам по себе, кстати, здесь относится к сюжету, потому что он тормозит цепочку событий, которая происходит э, за стол. И вот эта линза, она подсказывает нам глянуть на то, не провиснет ли из-за вот этого вот, из-за того, что у нас есть микроменеджмент, который влияет на э, сюжет. Мы его пытаемся как-то убрать с помощью технологий. И надо глянуть, не провизнет ли из-за этого, скажем, эстетика. То есть если мы играем по такому чудесному, сказочному, волшебному миру э, с особо выдуманной и описанной красочно ведущим валютой, то сведение такой валюты к одному какому-то бездушному числу с кнопками плюс и минус по бокам, это не такой уж грамотный ход получается. Поэтому здесь вот можно немножко подумать и задуматься. Линза бесконечного вдохновения. Хорошее название. Эта линза помогает отвести взгляд от игры, которую мы делаем или во всяком случае на которую глядим в, этом, в, этом, в этой ситуации, в сторону и поиграть в, поискать вдохновение где угодно за ее границы. Именно ради этого я вам рассказывал там, про экономику дара, про бартер, про меха, про скот, ракушки, про безмонетную эпоху на Руси и так далее. Именно ради этого стоит пойти на Википедию, почитать э, какие-то еще статьи там, про э, немой обмен и так далее. Если вы можете вспомнить какую-то другую игру, или книгу, или фильм, или любой абсолютно другой источник, в котором было что-то, что вам вот весьма по душе, пора задуматься о том, как этот элемент скопировать, позаимствовать, творчески осмыслить в рамках вашего модуля сейтинга вашей игры. Дальше у нас идет линза решения задачи. Немножко похожа на э, то, что уже было, но в данном случае это на уровне всей игры целиком или, э, или элемента. То есть если игру, вот всю, весь процесс именно игровой считать ответом, то каким был вопрос? Если игра это решение для чего-то, то для чего, для какой задачи? Скажем, опять-таки, в обсуждении были ролевики, которые на играх, э, э, ну, рассказывали в комментах, что у них на играх были какие-то там сложные экономические процессы и их детальный какой-то просчет. Судя по тому, что они вспоминают об этом с любовью и благодарностью, можно считать, что это было хорошим ответом. Но на какой вопрос? Возможно эта игровая команда у них состояла из там, студентов экономфака, которые или хотели научиться каким-то техникам, или упрочнить свои знания, мало ли что. И если моя игра, скажем, идет об исследовании заброшенных замков, то деньги в ней, если и будут, то они будут в виде сундуков с пиастрами или там дневников Морденкайн на каких-то уникальных. Но не в виде расчетов окупаемости инвестиций или там инфляционных ожиданий по формуле Фишер. Всему своя ниша. Да, дальше снова вспоминаем кусок теории, который я уже рассказывал. Значит, это называется линза игрушки. Если вы помните иерархию Кроуфорда про опыт, игрушку, головоломку и игру, то вы помните и то, что высший уровень не могут существовать без опоры на нижний. Если вы не помните, то вам надо поглядеть заново на выпуск про иерархию Кроуфорда. Что это значит, что высшие уровни должны строиться на низших? Это значит, что если у нас нет игрушки, то есть как бы нет чего-то, с чем можно вот сделать взаимодействие ради получения опыта, то все равно сколько будет правил поверх этого, сколько возможностей выиграть, сколько там еще чего, в финале игры не выйдет. Просто потому что вот выдернули этот слой и все остальное развалилось. Вот об этом как раз эта линза. Если мы специально в данном случае убираем цель и убираем правила для достижения этой цели, будет ли остаток все еще ценным, все еще забавным для игроков и развлекающим? Здесь тоже как бы четко видна проигрышность позиции нужности денег. Если мы вот бродим по подземелью и нашли мы там э, десяток монет, что это значит? Зачем они нам? Что с ними делать? Что если мы нашли там, 10 сначала, а потом нашли 500? Что это означает? Что оно нам дает? Да ничего оно не дает. Блестяшки какие-то и все. Если мы уходим от парадигмы, вот вы нашли 10 монет, запишите себе там куда-нибудь, э, к другой парадигме, что вы нашли вот там две вещи, которые вот уникальные, они действуют вот так-то и так-то, то уже сама уникальность каждой найденной вещи может обрадовать играющим. По такому пути пошла, скажем, Нуменера, про которую я уже рассказывал, вот она тут у меня стоит, вот Вот. И э, если вместо этого у нас просто вот э, запишите себе столько-то медных монет или столько-то золотых, то с ними можно что-то делать, если мы будем действительно считать, сколько их там, то можно, например, их накопить на что-то там, на, на латный доспех себе. Но это уже цель, то есть это не, не является игрушкой, а это является головоломкой или, или даже игрой. То есть головоломка это еще просто правила какие-то, что, что с этим можно делать. А то есть, скажем, головоломка это если у нас есть в городе, Магазин, в котором мы можем э, за эти деньги что-то купить, а здесь вот мы собираем деньги. Тогда целью нашей и то, что, тем, что обеспечивает, собственно, игру, то есть четвертый, последний уровень, может быть то, что мы вот хотим найти как можно больше э, денег в подземелье, потом выйти, их все отдать торговцу и заполучить новый какой-то меч или ну вот но но меч это было бы вот как в, э, в большинстве компьютерных и там консольных э, э, игр в подземельях и драконах как я уже сказал э, в общем-то ну не сделано таким образом чтобы это действительно получалось кроме э, вот чисто по базовым книгам правил кроме латного доспеха там покупать фактически нечего вот, но это как бы всегда можно за холм вот. Дальше, что у нас? Линза игрока. То есть, если у нас уже есть игроки, то имеет смысл, ну, вот, просто, как бы, посоветоваться с ними сразу, обсудить, насколько это важная для них часть игры. Собираются ли они что-то особенное в финансовом плане мутить? Ожидают ли они в ответ от ведущего каких-то сложных махинаций? Или, там, хотя бы инфляции, да? На уровне игры как продукта это, ну, не всегда возможно просто физически. Скажем, когда авторы хотели охватить широкую публику, широкую и разнокалиберную. Они не могут э, написать то, что подойдет совершенно всем. На уровне игры, как вот игровой сессии, это, возможно, фактически всегда вопрос в готовности сторон к диалогу. И в некоторых случаях в знакомстве обеих сторон с тем фактом, что такой диалог возможен. И последняя на сегодня линза, это линза новизны. Если вы следите по учебнику, то я пропустил там две э, важные линзы удовольствия и мотивации. Но для них очень много надо рассказывать и там графики чертить и так далее. А у нас уже э, довольно долго мы тут с вами беседуем. Так вот, линза новизны. Как известно, игроделы у нас люди творческие. И в том числе стараются они как можно больше этого самого творчества в каждый свой проект Ввинтить. Иногда получается хорошо, иногда, ну так, Франкенштейнова, но в любом случае известно, что если ничего не пытаться изменить, то лучше получаться у нас не будет. Максимум будет также, как было до того, как мы ничего не изменили. Вот линза новизны дает нам шанс еще раз глянуть на игровые нововведения и оценить, насколько они хороши. Насколько они стыкуются со всем остальным. И насколько все это развалится после пары сессий, когда освежающее чувство, ощущение новизны пропадет. Скажем, если вы хотите систему расчетов, в котором э, в каждом золотом ролевом рубле будет по 79 медных копеек. То э, это наверняка до вас никто не делал. Это новизна вот, вот вообще вот сразу гарантирована. Но, возможно, у них были на то основания. Основание заключается в том, что если у вас 5 рублей, вот таких вот 79 копеечных, то сколько в них этих самых копеек, это надо с калькулятором считать. Так как бы далеко не сразу додумаешься. И именно из-за линзы новизны я советовал вот тогда вам не увлекаться десятком различных валют сразу с меняющимся курсом в зависимости от популярности отчеканенных на них королей. Потому что это, это дорога к э, сердцеломным играм. Это когда новизна от того, что вот у нас столько всего вот странного есть, когда новизна улетучится, вам останется скучное счетоводство. Вот. На этом пока что мы делаем паузу. 10 линз мы э, прошли. Получилось, ну, как бы, не очень коротко, но э, детальный разбор дизайна некоторых игр тоже как бы, может занимать заметную часть в жизни игродела. в том числе буквально. Значит, еще раз: какие линзы мы успели э, обсудить: э, Эмоций, неожиданности, любопытства, решение проблем, базовые четверки? Бесконечного вдохновения, вдохновения, решения задачи, игрушки игроков и новизны 10 штук для ровного счета. В следующий раз мы продолжим. Всего вам доброго. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.